Замуж хочу выйти, ищу мужчину высокого, красивого, стройного, накачанного, умного, веселого, с машиной, с квартирой, с карьерным ростом, с большим доходом. О себе. Писи, две сиси.